На студии вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Роман Плинсков, как обычно, уже в это время на телеканале «Универтв». В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из мира студенческого и мирового спорта. Соответственно, сейчас коротко о том, что тебя ждет сегодня в программе. Хоккей. Чемпионат мира. Обзор финальной части турнира. Гость студии Алексей Ливанов. Подводим итоги прошедшего сезона. Начнем сегодняшнюю программу уже по традиции с хоккея. 3 июня в Риге стартовал плей-офф чемпионата мира по хоккею. Наша сборная, сборная России, вышла туда с первого места в своей группе. И соперником в 1-4 финала оказалась сборная Канады. Амир Сабиров прямо сейчас расскажет об этом легендарном противостоянии, а также о самых интересных матчах плей-офф чемпионата мира. 3 июня начался плей-офф для национальной команды России на чемпионате мира. Уже в четвертьфинале судьба свела их с самым принципиальным соперником – сборной Канады. Россия открыла счет во втором периоде, автор гола Евгений Тимкин. В третьем отрезке Канада сравнивает, отличился Адам Хендрик на шестой минуте. Для выявления полуфиналиста потребовался овертайм, и в самом его начале на третьей минуте канадцы забивают. Трой Стедчерр отдал пас на Эндрю Манделпана, который отправил шайбу в ворота Бавровского. 2-1. Канадцы выходят в полуфинал, а сборная России вылетает с турнира. Через день 5 июня проводились полуфинальные матчи США-Канада и Финляндия против Германии. В первой игре сильнее оказались канадцы. Победным оказался гол все того же Эндрю Манджапане. Итоговый счет 4-2 и канадцы в финале. Во втором полуфинале немцы дали хороший бой финам. Германия сократила разрыв в счете во втором периоде. Отличился Маттис Плахта дальним броском на 12-й минуте. Как ни старались немцы сравнять, счет остался неизменным. 2-1 и Финляндия в финале. 6 июня, последний день чемпионата, открывал матч за третье место, в котором американцы камни на камни не оставили от... Немцев. За два периода они забросили в ворота Феликса Брюкмена 5 шайб. В третьем отрезке немцы все-таки смогли распечатать ворота Соединенных Штатов. Но на 10-й минуте Райан Доната смог вернуть преимущество в 5 шайб своей сборной. Как итог 6-1. Бронзовые медали достаются сборной США. Финал Канада-Финляндия стартовал в этот же день. В первом периоде Финны открыли счет благодаря усилиям Микаэла Роухами. Канадцы сравняли во второй 20-минутке, а в третьей обе сборные забили еще по разу. 2-2 после основного времени игры и время овертайма, в котором Ник Пол осчастливил свою страну. Таким образом, «Кленовые листья» выиграли турнир впервые с 2016 года. Амир Сабиров – неделя спорта. Ну что ж, с чемпионатом мира мы закончили и возвращаемся к нам в родной Казанский федеральный университет. Будем подводить итоги прямо сейчас с Алексеем Николаевичем Ливановым, начальником отдела физкультурно-массовой спортивной работы Казанского федерального университета. Алексей Николаевич, давно не виделись, не виделись, рад вас здесь видеть. Взаимно. Ну что ж, сезон подошел к своему логическому завершению. Оценка ему? Ну, я бы не сказал, пока что сезон закончился. Осталось э, подвести итоги э, на уровне республики. Э, в спартакиада вузов э, будет э, итоги подведены, думаю, уже скоро. И уже можем говорить, что точку можно ставить. Но так, если анализировать э, учебный год, э, в принципе, для... Сборных команд нашего университета он а, прошел неплохо. А, во многих видах спорта мы сохранили свои позиции. В некоторых видах спорта мы улучшили, в некоторых ну, их не так много а, ухудшили, к сожалению, но я думаю, в будущем потянемся. А, есть некоторые команды, которые в этом году а, довольно-таки сильно прибавили, а, поднялись а, чуть выше. Надеемся, в следующем сезоне. Сохранят эти позиции и прибавят дальше. Угу. Ну вот сравнение этого сезона с предыдущим, но ну, точнее правильнее, наверное, будет сравнить с сезоном 2019 года. 19-20, потому что 20 го у нас был ковидный. Сезон-то -сезон -сезон особо закончить не успели, насколько я знаю. И вот по сравнению с 2019 годом, как наши сборные прибавили, поубавили вот больше конкретики? Ну, а, есть сборные, такие как, например, фитнес-арубика, а, а, легкоатлеты и... А, Борцы там они показали стабильность и показали те места, на которые, на которые они в данный момент и претендуют. Есть виды спорта, ну, в первую очередь, наверное, свои направления, скажу, что очень сильно в этом году прибавили. Мы впервые в истории с футболистами заняли второе место серебряной медали, с хоккеистами мы стали серебряными призерами Кубка Приволжского Федерального округа по хоккею. Спортивное ориентирование в этом году впервые у нас заняли первое место. Это для нас очень хорошо. Впервые в этом году у нас приняли участие в финале Всероссийского университеты такие сборные, как шахматы, спортивное ориентирование. Я думаю, тем сборникам, которые... Еще предстоит защищать честь нашего университета на всероссийских соревнованиях. Это даст большой стимул и дальше будет им интересно и покажут они лучшие результаты. Может быть, некоторые пробьются на чемпионаты мира и чемпионаты Европы. В дальнейшем надеемся, что такая возможность у них появится. Да, есть виды спорта, опять же, если вернусь к хоккею, мы впервые выиграли бронзовые медали. До этого мы всегда были в первой сезоне чемпионы. в остальных сезонах мы серебряные медали были. В этом году, к сожалению, это был последний наш турнир, но здесь мы не показали полноценную игру и добились только бронзовых медалей. Есть сборные, которые, я думаю, в дальнейшем должны подтянуться. Это спортивная борьба, борьба на поясах. В принципе, Команда нашего университета довольно-таки неплохая. Есть яркие представители. Может быть, внесутся небольшие корректировки, и в следующих сезонах они все-таки попадут в число призеров в командном зачете. Ну, наверное, вот на уровне вузов небольшие итоги можно подвести таким образом. Вот. Есть у нас в этом году... Небольшие, небольшое представительство в отдельных видах спорта в единоборствах – тэквондо, всестилевое карате, который продолжает выступать на всероссийском уровне. Некоторые пытаются отобраться и на всероссийские универсиады, и на... есть такие претенденты, которые в будущем, надеемся, попадут и на всемирную универсиаду. Об этом мы узнаем позже, как говорится, в следующем сезоне. Будем следить за ними, будем поддерживать, будем болеть. Угу. По вот этому сезону еще есть вопрос. Фестиваль АССК, который в третий раз подряд уже прошел в Казани. В 2020 году, насколько вот мы помним, наши сборные много, где взяли золотых наград. А в этом году у нас золото сохранилось в шахматах. Вот, спад это или просто смена поколений? Новые игроки появляются и в следующем сезоне АССК могут как-то выстрелить. Они... Ну и в целом можно и внутривоз здесь затронуть. Нет, я думаю, в принципе, данную позицию, отборочный этап и участие во всероссийском финале для наших студентов можно поставить зачет. Так как, во-первых, довольно таки большой представитель отобрался на всероссийский финал, это большого стоит. Ребята заслужили те путевки, которые в дальнейшем они смогли участвовать во втором, если сравнивать количество золотых медалей, да, в прошлом сезоне у нас были золото в мужском футболе, а в этом году не получилось, но здесь нельзя обвинять, что... Но в с... этом году до бронзы дошли. Да, до да, бронзовой медали, то есть в любом случае ребята молодцы. Да, если смотрели финальные игры, нам не повезло в серии пенальти, но здесь лотерея. Поэтому я считаю, в любом случае результат достойный. И ребята хорошо выступили. но Стоит отметить и соперников, которые в этом году завоевали первые вторые места в этом виде. Довольно-таки хорошие команды. Ну, надеемся, что для наших студентов это будет лакмусовый кусочек небольшой. И в будущем будет немного злость на соперников. И будут стараться завоевать золотые медали. Стоит отметить и футбольную нашу команду женскую, которую в этом году второй раз подряд стали победителями. Но ну, шахматисты традиционно в нашем университете собираются неплохие составы и добиваются высоких результатов. Я за них очень рад. Надеемся, что они победный результат сохранят для дальнейшего. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем двигаться дальше добьемся больше результатов. тем более совместно со студенческим спортивным клубом у нас есть небольшой проект, который мы ее запустим осенью, это будет связано именно с, реги... с внутривузовским отборочным этапом на следующий год, поэтому постараемся... Для... Но пока естественно, все в секрете держится, да? как, как, как всегда. Все верно. Мы постараемся сделать для наших студентов отборочный этап поярче и... Сделать таким образом, чтобы ребята смогли как можно больше посоревноваться и э, все-таки э, создать хорошую конкуренцию для того, чтобы сильнейшие наши представители приняли участие на, на всероссийском финале. Mm. Ну вот говорим сейчас о всероссийских, о региональных. Хочется уйти сейчас в внутривузовские, но не о ССК, а от, поговорить о том мероприятии, которое... ну все любят, помимо студвесны и дня первокурсника, есть Кубок Казанского федерального университета по мини-футболу. Результаты этого года удивили или нет? Ну, э, моя точка зрения, что данный турнир движется вперед, он развивается, становится очень интересным благодаря в первую очередь и вашей работе. То, что мы проводим трансляцию. Да, очень жаль, что мы. Все-таки стараемся с трудом э, не допускать болельщиков на трибуны. Это очень большой минус. Но данный турнир очень нравится именно нашим футболистам. Я считаю, что с каждым годом уровень данного турнира и престижность очень, э, растет все больше. Ну вот финальный матч. То, что там не оказалось э, чемпионов прошлого года, набережный Челнинский институт. Вот это вот. Ну, э, нет... Э, Ничего такого странного. В принципе, у нас довольно-таки много команд равных. И любая команда может выиграть. Если они в прошлом году были аутсайдеры, они в этом году могут и выиграть, победить в Кубке. Поэтому здесь турнир очень ровный, очень интересный. Надеемся, так и дальше будем двигаться. Угу. По поводу подготовки. Как будем проводить межсезонье? ну Межсезонье в разных сборных уже... В некоторых началось, если взять спортивное ориентирование, у нас в данный момент уже движемся к пику соревнования, Некоторые участники у нас отбираются и на чемпионат, ой, извиняюсь, на первенство мира. Некоторые отбираются на крупные соревнования, в сборные. Поэтому для некоторых сборных уже началось. У некоторых сейчас перерыв. И месяц начнется примерно это в август месяц. А, некоторые, некоторые команды у нас начнут предсезонную подготовку с нашего лагеря, с летних сборов и яльчики. А некоторые самостоятельно тоже в августе месяце начинают тренироваться. И в сентябре уже полным ходом начнем уже выступление в соревнованиях. И с чего начнем? Такой краткий анонс, может быть уже известно, что нам ждать в сентябре. В октябре, в начале следующего сезона. Ну, в сентябре мы традиционно сохраним это мероприятие Суперкубок Казанского федерального университета по мини-футболу. Он приурочен к празднованию Международного дня студенческого спорта, 20 сентября. Ну и у нас осенью стартует традиционный спартак среди студентов первого курса. Будут изменения в видах спорта провели небольшой анализ, и, наверное, настало время, что нужно некоторые виды немножко поменять и сделать э, эту спартакиаду чуть-чуть интереснее для наших первокурсников. Ну и, э, как я уже ранее сказал, что с 1 октября мы стартуем новым проектом университетская лига под таким названием. Это будет э, в рамках внутривузовского этапа чемпионата ИСКО. Mm -hmm. Ну, подробности мы узнаем уже в сентябре. Ну, я в сентябре. думаю, да, mm -hmm. пока не нужно раскрывать все карты. В сентябре мы полностью анонсируем, и это будет интересно и для старшекурсников, и для тех студентов, которые придут к нам на первый курс. Mm. Хорошо. Ну что ж, Алексей Николаевич, большое спасибо, то, что пришли. Очень рады, то, что приходите к нам на программу. Спасибо за сезон. Подводим, так сказать, черту. И ниже нее в 2021-2022 не опускаемся. Надеемся, то, что только выше пойдете. Все верно. Так mm. и будет. Движемся вперед быстрее. Дальше. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим уже в ближайшем сентябре. Большое спасибо, что весь этот сезон были с нами. Еще увидимся. До скорых встреч. Пока.